Не поверите, но однажды у меня была ситуация, когда я реально забыл пароль от своего iPhone. Все дело было в том, что я довольно часто пользовался сначала Touch ID на своем iPhone 7 Plus, а уже после Face ID на своем iPhone 10R. Подобная история, в общем и целом, могла произойти с каждым из нас. Или бывает так, что дети могут взять устройство в руки и побаловаться до такой степени, что телефон просто-напросто заблокируется, а получить доступ к устройству необходимо любой ценой, в таком случае существует Уйма способов, но прямо сейчас я расскажу вам о самом простом и, что самое главное, бесплатном варианте, благодаря которому вы сможете удалить пароль со своего устройства за несколько минут. Все, что нам потребуется, кофеек или чаек, плитка молочного шоколада, приятная атмосфера, немного времени и спокойное настроение. А если серьезно, компьютер, интернет и устройство с паролем. Переходим в описание к этому ролику и скачиваем утилиту под названием PassFab iPhone Unlocker. Подключаем iPhone к компьютеру и открываем приложение. Далее все максимально просто. Выбираем самую первую функцию и дожидаемся окончания процесса. После завершения устройство будет полностью стерто со всеми его данными, однако если у вас сохранилась резервная копия гаджета, вы можете без проблем восстановить всю необходимую информацию. Как видим, после всех наших манипуляций устройство действительно лишилось своего старого пароля. Есть приложение еще одна интересная функция, благодаря которой можно за пару секунд удалить Apple ID прямо с iPhone без потери данных. К примеру, вы пользовались аккаунтом своего товарища, чтобы скачать какие-либо платные программы на свой гаджет, и тут вы вспомнили, что забыли выйти с него. А устройства иногда так устроены, что требует ввести пароль через какие-то промежутки времени перед тем, как выполнить функцию выхода. Без паники. Точно так же подключаем iPhone к компьютеру, но теперь выбираем опцию Unlock Apple ID, и в считанные секунды с iPhone будет удален этот самый аккаунт, для свободного использования устройства. Огонь! Программа максимально полезная, обязательно рекомендую ее к установке. Все необходимые ссылки на утилиту и сайт разработчиков с другими не менее крутыми приложениями я оставил в описании к этому видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому ролику и делиться им со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях. Меня зовут Артем, до встречи в следующих видео, пока-пока!